Сегодня много солнца. Класс! Сегодняшний день на пляже был вот такой. И такой же лайк. Я жду, что вы меня поставите сегодня за мои видео.